Какое число у нас? Да пятое или четвертое число сегодня? Никто не знает, все пятая, потеряны пятая, пятая. Пятое число, пятое Вот установка стоит, подготовленная Технологические лунки Выкопаны То есть подготовились к бурению Вот наша помпа А вот наше убожество Бить долага Машинка наша Домой не поедет так, Юрий. Сако, Это хозяин. Ну все. Начинаем гурить. 4,5 метра. Идет вот такая глина. Образуются сайники. Пытаемся руками высадить. Прибавили на мотор на полную мощность работает. Я здорово! Едем водичный, чтобы по чуть-чуть это -чуть размыть, чтобы сальник как-нибудь вышел. Процесс бурения продолжается. Процесс бурения продолжается. Вот наша бедолага одные трубы. Вон наш Юрий, вон фай Бурим. Погода шепчу, красота. Находимся в Курской области, тут деревня, миси, ну, по-моему, так. Стоит на 9 метров, идет углена, вот камнями, вот идет. У нас минеральной ладони. Так, давай вам фонариком посвечу на вас. на вас Вот они Бригадух Наша Веневская Моем мустанги Вот обсадились Сейчас покажу напор Слав, покажи напор, пожалуйста Ну, подними просто 20 метров скважина Вот он. к водичке уже потекло ну-ка, Юра, ты доволен? да, тут к спине ну, мат, не ругайся вообще-то, это, если а, что, пойдет да, я забыл ага. Роману спасибо огромное за уроки огромное, Роман, спасибо вот на водичке Добились мы, ее. устали, как собаки, так, если у ну, нас сколько сейчас время. 23 часа, уже, наверное. 23 часа мы, как эта деревня называется правильно? Михина. Михина. деревня Михина, Тульская область. Скважина закончена. Ну вот, хозяин, Соко. Спасибо, Артем, спасибо, брат. Все я, нравится? Я Нормально доволен. отработали? Я доволен. Ну все, слава богу. Спасибо Ну все, до встречи.